интернет маркетинг всем привет меня зовут макс риск я думаю все знаете что такое интернет маркетинг это у нас когда вы что продаете покупаете это самое главное в интернете и в жизни потому что например в интернете вы покупаете покупаете услугу получаете знания продаете услугу получаете деньги понятно в интернете именно а вот в реальной жизни так же самом например вы купили там кроссовки вы получили Комфорт. Комфорт это нормально такое чувство. Вот вы продали, вы получили деньги. Деньги и чувства. Вот это самый главный вопросом. Деньги вы заработаете всегда. Всегда есть над чем заработать. Поэтому не говорите мне нет денег, у меня ничего нет. Я бедный. Я не богатый. Друзья, вы всегда будете богатым и бедным. Поэтому знаете об этом. Видите, вы знаете, Дорп скачет, скачет, значит вы будете скакать, потому что жизненная линия, она скачет вум пим вум, вум Вы такие же самые будете, редко будете летать, скорее всего будете на нуле. Но если вы хотите, чтобы было все стабильно, то вы знаете, такой пим и все, и вас уже нету. Война это страшная штука. Когда у вас в городе война, как у меня сейчас происходит я же, с ролик, чтобы что сделать хотя бы для да, вас поэтому лайк подписка блин ставьте да да да я тебе говорю еще кстати поэтому лайк подпискам так знаете что ой, деньги это самое главное деньги можно заработать любым способом Продажа, покупка покупка потом перепродайте подороже машину купил про перепродал про подороже это такая статистика есть, да, можно такое. Нужно шарить об этой понимать эту тему. Но можно просто купить себе машину и вдруг кто-то там в сайте продать его, и вдруг кто-то купить два раза больше, чем она стоит. Когда ты ее покупал, это будет в два раза лучше. И ты можешь продать, можешь себе оставить, потому что она крутая, или она подорожала машина. Почему подражал? Потому что акции подражала. Ой, такая акция. Можно купить акцию такой компании и заработать на этом. Или купить машину такой компании и заработать на этом. Поэтому лайк, подписка ставь. Если ты не умеешь покупать акции, не волнуйся. Ты можешь купить кроссовки эти акции, одежду акции, Ой, одежду этой компании. И ты купишь типа того акцию этой компании. Облигации до... Ты тратишь 100 тысяч долларов, вроде бы, или 10 тысяч долларов, я не знаю. <смех> У нас 100 тысяч гривен. Минимум, вроде бы, понимаю, Ну, 50 тысяч гривен, возможно, по скидке там найти. Это было понятнее всего в Киеве, в Москве, Херс... Ой, <смех> Киев, Москва, Соединенные Штаты Америки, Нью-Йорк, всякое такое. Лондон, Китай, Япония. Всем привет. Вот. И вы знаете, что можете заработать. Инвестировать деньги, заработать деньги. Сейчас дефицит воды. И это правда. В Украине он пришел и будет продолжать. Если мы... Нам, знаете, что в жизни нужно. Нам нужен инвестор воды. Инвестор газа, потому что Россия сейчас как-то агрессирует. Ее отказали, ее оттолкнули. И акция газа подорожала в 10 раз. Если вы сейчас купите акцию, то вы 10 раз лучше заработаете, чем в конкуренции с Россией. Она сейчас пока что на сейчас э, от э, денег американских отошла на время, скорее всего, потому что газ ⁇ он хорошая штука. Поэтому вставайте в компанию газа срочно. Вы заработаете 10 раз. Или выкупайте акции ГАЗ, Или скидки ищите, ищите, перепродавайте, заработайте много. В машине газ нужен, домик газ нужен. Недвижимость и машинская штука. Транспорт. Это необходимо. Бензин необходимо. Люди хотят богатеть. Поэтому. Земля дорогая. Это что-то непонятно. Поэтому лайк, подписка, на канал Макс Прайм. И вы станете качками. Мало качков. Сейчас хотят становиться. в прошлом круто было. И зарабатывали на этом. Хорошие деньги. Сейчас. На танках можно заработать, на железе можно заработать, на чем-то угодно. Если вы хотите заработать, покупайте, делайте завод. Если не с чего покупать и делать, то бегом продать купить. Продать купить, вы поняли то, что я сказал, перемотайте. И вы идете покупать газ и передаете подороже. Я вам уверяю. Ищите дешевый. Вы офигеете, что он подражал. И вы заработаете больше. И это правда. У вас будет мотивация деньги. Это будет круто. Потому что у вас сейчас будет мотивация. уау, 10 раз больше. Круто. Поэтому сейчас можете заняться. И можете пожертвовать благотворительность, шоу года делать. Это будет круто. Вы отблагодарите Богу. Если найти какую-то компанию благотворительности. Я бы тоже хотел бы стать благотворительностью. Создать там, В принципе, я могу это сделать. Если вы хотите э, проинвестировать в благотворительный фонд, то он у нас есть тоже. Такой начинающий. Поэтому попробуйте, пожалуйста, чтобы я точно знал, стоит ли мне продолжать или же не стоит. Я думаю, ссылку о канале оставлю, там найдете, в принципе, там благо благотворительность, вот. И она пойдет туда, и тем самым я тоже там проинвестирую и буду снимать ролик, как я благотворительный фонд. И иду туда пешком, езди на машине и деньги влаживаю своими руками. А то не даю, блин, какую-то банку свои деньги, чтобы... Не, ну можно, там, когда военный стан, армия... В Украине было такое было такое, да. то можно. В война времени, армия, это как, как крайний срок. Вот. Так вот, друзья, лайк, подписка, сам был. Макс, Прайм. подпишись!